Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео вы узнаете, мясо кушать надо или 5 важных нутриентов, содержащихся только в животной пище. Не секрет, что сегодня весьма популярны органические потребления мяса и диеты, состоящие в основном из растительных продуктов, однако это видео посвящено важнейшим нутриентам, содержащимся только в животном протеине. Большинство людей стремятся к максимальной результативности, нам важно установить личные рекорды, но не прилагая усилий, невозможно узнать, на что мы в действительности способны. Тех из нас, кто завидной регулярностью и упорством проводит несколько часов в неделю в тренажерном зале, это касается в еще большей степени. Существует целый ряд нутриентов, необходимых для улучшения спортивной результативности и когнитивной функции присутствующих только в продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба и молочные продукты. Следовательно, вегетарианская диета или недостаток мяса в рационе не позволит вам раскрыть свой потенциал. Итак, премиум. За аксиому «мясо кушать надо» Перед вами пятерка самых важных для спортивной результативности нутриентов, содержащихся только в животном белке Креатин, карнозин, карнитин, B12, омега-3, жирные кислоты Если же по неким соображениям вы категорически отказались от мяса, раз и навсегда попробуйте восполнить дефицит этих важных и полезных для здоровья веществ с помощью пищевых добавок Номер один – креатин по сути, креатин состоит из аминокислот, аргинин и глицина и служит энергетическим резервом для организма на короткий период во время выполнения интенсивных упражнений, таких как работа с отягощениями или спринт. Результаты исследований показывают, что получение адекватной дозы креатина производят следующие эффекты. Увеличение работоспособности от 5 до 15% процентов и отсрочка утомления. Увеличение тренировочного объема и интенсивности. Усиление расщепления жира и активация мышечного роста. Усиление аэробной и анаэробной результативности. Так, скорость в увеличивается от 1 до 5%. Вдобавок, стресс истощают запасы креатина в мозге. Адекватное же потребление креатина помогает сохранять Ясность ума под давлением обстоятельств. Также хорошо известны и описан терапевтические преимущества креатина, такие как ослабление сердечной аритмии, ускорение восстановления после травм, уменьшение боли, связанных с артритом и снижение уровня триглицеридов и холестерина, ЛДЛ в крови. Самостоятельно наш организм производит совсем немного креатина, и этого количества недостаточно для оптимальной работы мозга и достижения пиковой спортивной результативности. Те из нас кто регулярно кушает мясо, обычно получает достаточное количество креатина с пищей. И принимать дополнительную пищевую добавку следует в зависимости от качества тренировок и распределение мышечных волокон. Например, у аэробных спортсменов, таких как спринтер или футболисты, у которых преобладают мышечные волокна второго типа, концентрация креатина в мышцах выше, чем у выносливостных спортсменов, у которых больше волокон первого типа. Удивительно, но вегетарианцам креатин гораздо полезнее, чем тем, кто регулярно кушает мясо. Результаты одного исследования показали, что у вегетарианцев гораздо ниже уровень креатина в мышцах, чем у всеядных. В результате приема креатина в течение 8 недель и тяжел силовых тренировок уровень креатина в мышцах вегетарианцев повысился значительнее, чем у мясоедов, которые также принимали креатин. У вегетарианцев заметнее увеличился тренировочный объем и работоспособность, что вызвало более значительный рост мышечной массы и силы по сравнению с мясоедами. У них на 4% увеличилось количество волокон второго типа, а первого типа на 2%. В то время как у мясоедов масса обоих типов волокон увеличилась лишь на 1%. Ученые считают, что для заметного роста результативности необходимо увеличить уровень креатина в мышцах. Все вегетарианцы в упомянутом исследовании принимали пищевую добавку. В результате других исследований выяснилось, что прием креатина существеннее усиливает и когнитивную функцию у вегетарианцев, чем у мясоедов. У вегетарианцев улучшилась память и сообразительность. Вывод. Данное исследование назначно свидетельствует, что вегетарианцы не получают адекватного количества креатина. Прием относительно небольших доз креатина от 3 до 5 граммов в сутки поможет им уравнять шансы с теми, что ест мясо каждый день, существенно увеличить мышечную массу и улучшить когнитивную функцию. Номер два. Карнозин. Карнозин также состоит из двух аминокислот гистидина и бета-аланина. Карнозин усиливает результативность интенсивных упражнений путем ограничения производства лактата, побочного продукта любой физической работы. Накопление лактата приводит к увеличению кислотности мышц и затруднению их работы. Когда от бега вверх по лестнице или выполнение жима над головой горят мышцы, это результат Накопление лактата. Накопление Данные исследования показывают, что у всеядных, силовых и мощностных атлетов уровень карнозина в мышцах выше по сравнению с аэробными спортсменами, то есть тренировки и пропорции различных типов мышечных волокон влияют на способность к накоплению карнозина. Эксперты также подтверждают, что у вегетарианцев наблюдается дефицит карнозина. И в среднем уровень карназина у них на 26% ниже, чем у мясоедов. Карназин полностью отсутствует в вегетарианской диете. И единственный его источник это расщепление урацила, содержащегося в фосфолипидах. Но этот механизм отличается крайне низкой производительностью. Следовательно, вегетарианцам будет полезно принимать предшественник карнозина бета-аланин. На сегодняшний день эффект приема бета-алланина пока не исследовался. Однако, известно, что у индивидуумов с высокой чувствительностью к нему, это люди, у которых значительно повышается уровень карнозина мышц в результате приема добавки. Наблюдается высокая результативность и лучшая композиция тела по сравнению с людьми с низкой чувствительностью. Приведу результат одного эксперимента, проведенного с участием женщин, гребцов у подэкспертных с высокой чувствительностью увеличился. Скорость, аэробная работоспособность и анаэробный порог по сравнению с подэкспертами с низкой чувствительностью Высокочувствительные подэкспертные смогли дольше выполнять высокоинтенсивные движения в середине гонки После первых 500 метров заезда на 2000 метров, следовательно, они позже устали и у них повысился болевой порог и устойчивость к ацидозу Вывод. Поскольку карнозин содержится только в продуктах животного происхождения, больше всего в рыбе, говядине и птице, то ваша приверженность к вегетарианству способна реально ухудшать работоспособность ваших же мышц. Простое решение в данной ситуации прием бета-аланина. Попробуйте принимать от 1,6 до 6 граммов ежедневно, если хотите утроить свою спортивную результативность. Номер три витамин В12. Это жизненно важный нутриент, содержащийся в мясе, рыбе, молочных продуктах и яйцах. Он необходим для оптимальной работы мозга и нервной системы, а также участвует в производстве красных кровяных телец. Витамин В12 особенно важен для спортсменов, поскольку он участвует в энергетическом метаболизме посредством производства красных кровяных клеток, транспортирующих кислород. В добавок В12 влияет на силу и мощность, поскольку содержащихся в оболочке нервных волокон ухудшает их производительность, снижая нейромышечную функцию. Витамин В12 связан с психиатрическими расстройствами, болезнью Альцгеймера, риском сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением когнитивной функции и повышенной утомляемостью. Мясоеды и вегетарианцы, потребляющие молочные продукты и яйца, обычно получают адекватное количество витамина В12, однако веганы и люди с жестким калорийным дефицитом находятся в зоне риска. Витамин В12 можно принимать в виде пищевых добавок или водорослей нори. Переработанные продукты, такие как хлопья, хлеб или соевые продукты, включая темпе и тофу, также часто обогащают этим витамином. Вывод. Хотя большинству спортсменов не грозит дефицит витамина В12, строгим веганам следует принимать его в виде добавки для улучшения здоровья и оптимизации результативности. Обычным вегетарианцам источником В12 служат яйца, молочные и соевые продукты. Номер 4. ЕПА и ДХА. Рыбий жир. ИПА и ДХА – это омега-3, жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, а также в мясе животных травяного откорма. Они способны уменьшать риск воспаления, участвуют в когнитивной функции и управлении настроением, а также ускоряют восстановление после интенсивных тренировок. Например, в результате одного исследования оказалось, что у тренированных спортсменов, принимавших ежедневно по три граммы ИПА и ДХА, образовалось меньше продуктов распада в результате интенсивных эксцентрических упражнений, чем под экспертных, принимавших лацебо. Ученые считают, что оптимизация уровня ЕПА и ДХА уменьшает синдром мышечной болезненности, усиливает синтез протеина и расход энергии, а также ускоряет метаболизм жиров. Особенно рекомендуется рыбий жир спортсменам в условиях экстремальных физических нагрузок и стресса, вызванного окружающей средой, например, волейболистам во время жесткой диеты с калорийным дефицитом, а также бегуна на длинной дистанции или в тяжелых погодных условиях в жару или холод. Вегетарианцы могут вообще не принимать ЕПА и ДХА с пищей. Однако организм способен синтезировать обе кислоты из другой омега-3 жирной кислоты. Она содержится в льняном семени, семенах ч и грецких орехов. Единственный недостаток такого способа получения жира, кислот Это крайне неэффективный механизм конверсии, в результате которого оптимальный уровень потребления достигается очень редко. Спортсмены, вегетарианцы или те, кто редко потребляет рыбу и мясо животных травяного от корма, как правило, недополучают ИПА и ДХА. Вывод. Потребление адекватного количества ИПА и ДХА полезно всем. Всеядные могут принимать рыбий жир или потреблять жирную рыбу, например, лосося два 2 три раза в неделю. Вегетарианцы могут принимать добавку из морских водорослей или увеличение потребления пищевой добавки, так как добавляя размолотое ледяное семя или семена чая в пищу. Номер 5. Карнитин. Карнитин – это вещество, играющее центральную роль в производстве энергии, в транспорте жирных кислот в клетке для сжигания и получения энергии. Его название происходит от латинского слова карнус, то есть мясо, поскольку оно содержится исключительно в мясе. У вегетарианцев и больных диабетом как второго типа, а также у людей с расстройством метаболизма повышен риск дефицита карнитина. У них прием карнитина способен повысить уровень сжигания жира, улучшить метаболическую функцию и композицию тела, повысить чувствительность к инсулину, а также снизить риск воспалений. Интересно, что карнитин повышает спортивную результативность и улучшает мышечную функцию даже у мясоедов, не страдающих от дефицита этого вещества. В результате одного исследования ученые выяснили, что тренированных велосипедистов, принимавших 2 грамма карнитина дважды в день в течение 24 недель, на процентов увеличилась результативность по сравнению с группой плацебо. У спортсменов также на 35% увеличился рабочий выход и повысился уровень сжигания жира при сохранении запасов гликогена, уровень лактата и субъективного восприятия интенсивности нагрузки значительно уменьшился по сравнению с группой плацебо, что означает эффективность приема карнитина для уменьшения утомляемости и повышения переносимости тренировочных нагрузок. Дополнительными результатами приема карнитина является уменьшение накопления лактата и усиление андрогенных рецепторов, что вместе ускоряет восстановление. Вдобавок, результаты других исследований показали, что прием карнитина способен улучшить когнитивную функцию и мотивацию увеличением выработки нейротрансмиттеров, связанных с концентрацией и драйвом. Говядина – богатейший источник карнитина в порции весом 110 граммов. Его содержится 87 до 162 миллиграмма. В такой же порции курицы содержится всего от 3 до 5 мг, а в треске от 4 до 7 мг карнитина. В других видах мяса и молочных продуктов также содержится лишь незначительное количество карнитина. Вывод. Мясо кушать надо. Если вы вегетарианец или почти не потребляете говядину, то прием карнитина в виде пищевой добавки поможет ликвидировать его дефицит. Попробуйте принимать от 2 до 4 грамм карнитина ежедневно в течение шести месяцев. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!